Есть такие блюда, которые мы готовим крайне редко, бывает, делаем это единственный раз в жизни, поэтому требуется хороший рецепт, чтобы все получилось, вот, как приготовить детский торт с мишкой. Такие торты, конечно, готовить не просто. нужно правильно рассчитать пропорции, иначе можно оплошать, и на праздник придется идти в магазин за готовым тортом, чтобы этого избежать, внимательно читайте рецепт, Подходите к приготовлению торта со смекалкой ингредиенты подбирайте на свой вкус, но не забывайте про главные, без которых торт не получится вовсе. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Сразу скажу, что нам понадобится хороший мощный блендер, если у вас его нет, воспользуйтесь кофемолкой, если и с этим проблемы. Кто придется потрудиться и смолоть орехи вручную в ступке. Итак, берем грецкие орехи и те, которые вы захотите добавить в торт, это может быть даже арахис. Рекомендую орешки обжарить на сковороде и пошелушить от шкурки. В блендере размалываю орехи вместе с двумя столовыми ложками какао. Теперь приступаем к тесту. Растапливаем или просто размягчаем сливочное масло и растираем его со стаканом сахара. Добавляем стакан сметаны, разрыхлители перемешиваем, всыпаем половину порции муки и замешиваем тесто. делим тесто на два части, в одну из которых насыпаем 2 столовые ложки какао. теперь понемногу подсыпаем оставшуюся муку в обе порции теста до получения эластичности. делим тесто обоих цветов на три части, из каждого шарика раскатываем блинчик. если тесто распадается Положите его сразу в форму и растягивайте руками по поверхности. Так проделываем с каждым шариком. Тесто в форме прокалываем вилкой и ставим выпекаться на 8-10 минут при 180 градусах. В итоге получается 6 коржей. Если вы хотите получить идеально ровные коржи, то обрезайте их по кругу, пока они еще горячие. Потом это будет сделать сложно. Ставим лайк и подписываемся. Готовим сметанный крем, все очень просто. Полтора стакана сметаны смешиваем со стаканом сахара, а лучше, с сахарной пудрой. Рекомендую делать это обычной вилкой или венчиком. Добавляем в сметанный крем смесь из орехов с какао. Крем для верхнего коржа делаем в отдельной посуде. Смешиваем вареную сгущенку со сметаной и столовой ложкой какао. Оба вида крема оставим в холодильник. На остывшие коржи намазываем белый сметанно-ореховый крем. Верхний корж покрываем коричневым кремом. Кокосовой стружкой высыпаем медвежонка. Трем горькие шоколад и посыпаем им по краям. Чтобы выделить очертания медведя, это делать не обязательно. Контраст будет и так хороший. Края торта посыпаем крошкой из обрезанных и перетертых кусочков коржи, либо из молотых орехов. Торт с белым медведем готов. Перед подачей лучше дать ему пропитаться поставив на пару часов в холодильник подавайте с горячим чаем лайкайте подписывайтесь комментируйте ингредиенты мука 2 5 стакана сметана 3 стакана сахар 2 стакана какао порошок 5 столовые ложек орехи 4 столовые ложки сгущенка вареная 100 грамм разрыхлитель